Кохан Анатолий. Идеология современной цивилизации. Институциональное обращение. Найдите в себе силы перешагнуть через невежество, навязанное нам исторически. Осознайте заново, что мы люди. Люди делают вывод о товаре, глядя на его упаковку. Но то, что вы видите и то, что вы прочли, часто разные вещи. Нужно опять начать верить своим органам чувств, мыслить реальными категориями и доверять реально обоснованным выводам. Для этого нужно немало усилий. Мы не знаем истину доподлинно, мы знаем многие вещи, близкие к истине, понятия, соответствующие действительности. Их принято называть банальными истинами. Но многое из того, что принято называть банальными истинами, представляют собой синтетические целевые понятия, направленные на решение задач узкого круга заинтересованных лиц. При этом отличить истину от сказки для бедных достаточно трудно. Истина – несокрушимый инструмент создания представления о нашем мире, единственной неподвластной манипуляциям. Только знание истины может делать искусственный мир, создаваемый человеком, пригодным для жизни. Коммуникация внутри общества – определяет область бинарного взаимодействия индивида. Результатом познания этой сферы является создание человеком стереотипов и правил поведения. При этом описание функционирования совокупности внутри общественных коммуникаций это такая же наука, как математика. Именно с этой точки зрения идеология цивилизации является современным ориентиром человека в общественных отношениях. Пользуясь положениями идеологии цивилизации, индивид получает адекватное восприятие и адекватную установку на практическую деятельность в современных условиях. Идеология цивилизации не навязывает решение проблем. Она представляет собой стройную теорию связи понятий, дающую возможность индивиду убедиться в их справедливости общепринятыми в современном науке методами. Это же позволяет идеологии цивилизации развиваться как самостоятельной дисциплине. Привести собственное понимание в соответствии с идеологией цивилизации – это путь социализации индивида в общественное отношение. Понимание коммуникаций, мотивации, назначения и функционирования общественных институтов способствует адекватному восприятию и реагированию на социальные вызовы и регулирование межличностных отношений. Изменение понимания банальных правил, на которых стоит этот мир, приводит к переосмыслению убеждений. Исторически заблуждение умирает вместе с поколением. Современная идеология цивилизации не потребует от вас таких жертв. Вы всю свою жизнь уже шли к ней. Не зная об этом, вас вела в этом направлении средняя высшая школа, вас ведет в этом направлении каждая доступная технология. Другое дело, что без понимания идеологии цивилизации человек на этом пути может быть случайно потерян или приведен не туда. Даже если вас вели совершенно в другом направлении, вам все равно говорили, что ведут к реалиям. Идти в реалии больше некуда. Любой маршрут, не лежащий на пути истины, вызывает побочные непрогрозируемые последствия. Речь идет об исключительно научном понятии без какой-либо идейной интерпретации. Идти против идеологии цивилизации не больше, чем идти против реальных сил природы. Добро пожаловать в новый мир!